Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим блюдо, которое называется треска по-пекински. Для этого нам понадобится треска, вода, уксус, лук репчатый, чеснок, соевый соус, красный перец, соль, пшеничная мука и растительное масло. Чистим треску, снимаем кожу, убираем кости, нарезаем порционными кусочками. В воде разбавляем уксус. И добавляем к нашей рыбе, чтобы убрать весь запах и сделать ее мягче. Готовим маринад. Лук, чеснок измельчаем в однородную массу, добавляем соевый соус, перец, соль. Все тщательно перемешиваем. Далее наши филе хорошенько промакиваем в нашем маринаде и ложим в кастрюльку. Когда это мы все закончим, на 40 минут поставим Мариноваться в холодиль... в холодное место. Разогреваем сковороду, обваливаем рыбу в муке. Обжариваем нашу рыбку на среднем огне до золотистой корочки. Вот у нас получается такая вот вкусная рыбка. Приятного аппетита!